Блин, чтоб такое здесь снять, а то опять сто лет не снимаю ролики. Э -э, может быть, снять летсплей? play что ты, черт побери, такое несёшь? Лайков или нет? Ну, вообще, интересно, там, что с просмотрами надо проверить. Ни хера СЕБЕ! 200 просмотров! <свист> И сегодня я продолжаю играть на версии 1.13.1. Да, я как раз пришел на 1.13.1. Раньше я играл на 1.13, потому что не было 1.13.1. Да-да, не удивляйтесь! Э, в принципе, ладно, да. Как бы сегодня я не буду никуда путешествовать, как в прошлой серии, да? После всей я путешествовал и заблудился. есть. Давайте я не знаю сундуки заодно возьму, чтобы не путаться. То есть это из них иногда хорошие вещи выпадали. Плохо то, что я дом найти не могу. Это я на без модов, поэтому все меня честно, да? Нет, конечно. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, Давайте я сразу же возьму вот это, да. Э, я хотел на самом деле заснять какой-нибудь мини жим то есть сделать так, то есть два ролика, какие, ну два ролика будет о мини-гейме или прохождении карт, а потом летсплей будут. Но летсплея давно не было, поэтому я решил э, как бы его заснять, может быть теперь буду через один ролик делать летсплей, то есть э, следующий ролик будет какой-нибудь мини жим или прохождение карты, а потом опять летсплей. В принципе, по лайкам я заметил, то, что вам это реально очень нравится. То есть, 10 лайков это много для, для моего канала. Для меня, да. Потому что когда-то я вообще не получал никакие лайки на старом канале. Да, у меня есть старый канал, да. Ссылку я на него кидать не буду. Но пока что точно не буду. Потому что там всякая дичь происходила. Лучше вам не знать. Хотя, в принципе, я уже показывал. Я уже показывал некоторые фрагменты откуда, да? Ты сейчас угораешь, да? Угораешь? Здесь же блядь, было сохранение! Сохранение! Сука! Тут было какого хуя? Я не нажал просто вот так, вот. Дурашка, некоторые, так сказать, моменты, да. Хорошо, так, у меня есть еда, я ее переплавил, да. Как такое возможно? И, в принципе, хорошо, да, не переплавил, а пережарил, вот это главное, да. Полезная информация. Делать как бы здесь ферму, пшеницу какой-нибудь, да, и увидимся, когда я ее сделаю, да. Ребят, прошло полтора часа, и, ребята, в принципе, ладно, да, в принципе, я также отдыхал, и... Как бы сделал вот такую вот вещь, да, сделал вот такую вот ферму, как вы видите, да. Оставил здесь обычную биозу и здесь сделал, э, ну, каменным топором, просто правым кликом понажимал и все, да, биозы, да. Э, вот так вот как-то это все выглядит. Здесь у нас будет чем нибудь расти, какая-нибудь морковь там. Пока что у меня ее вроде бы нету. Ну, здесь, короче, пшеницу пока что посажу. Здесь тростник, здесь будет какой-нибудь арбуз когда-нибудь там будет тыква, ну, или тоже арбуз, да. Как-то так, ребят. В принципе, давайте покушим, да. Я как бы... Давайте я возьму нормальную еды, а то еды мало будет, да. Быстро закончится, да. Фух, да. Давайте возьмем вот это. Да, вот это. Где мне еще? Да, я, кстати, ее чуть потерял. Вот она, Давайте ее возьмем. Ее возьмем. В принципе, как-то так, вот такое вот место... Тут дорожку сделал, листья поставил, э, тут немного земли взял, поровнял немножко, территорию увеличил, да. Как-то так теперь это выглядит, да, здесь сделал лес, да. То есть теперь вот такой вот лес получился, да. Конечно, деревья, ну, еще не все выросли, да. Просто просажал, теперь здесь уже какой-то лес есть, да. И, блин, в этом лесу, если честно, будет опасно, нужно будет факела расставить. Правда, они у меня уже сейчас есть, но я пока что не вижу смысла. Пускай будут какие-нибудь скелеты, да, мне пока что кости очень нужны, да. И, ладно. Так, ну, в принципе, давайте, я не знаю, как бы... вот, кстати, вот, что хотел сказать. Я вот эти штучки хочу вот здесь сделать, да. У меня пока что нету магмы да, магмы нету. И, ну, типа пузырьки, это достаточно красиво выглядит, да. Так, что здесь, что так, да. Хорошо, так, в принципе, окей, мы идем. Э -э, вот здесь света внутри нету, это плохо, да, сюда никак нельзя поставить, я пока что думаю, куда поставить, можно, да, надо убрать э -э, вот это место, да, э -э, я в прошлости вроде бы показывал это место, да, или вообще первое, ну-то вряд ли, ну въятнее, ладно, давайте потопчемся, да, э -э, иногда подвисает почему-то, кстати, очень быстро, да. Видите, иногда это немного телепортирует, что-то подвисать, я не знаю, как объяснить, но подвисать не может, ну, то есть, не лагает, а просто как-то застреваю, вот, застреваю блоки, да, да, торчу, ну, в принципе, как-то так тебе это выглядит, да, и хорошо, да, Только давайте добудем еще пахнуть, вот у вас Пауспаком думаю можно, да. Если честно, я не вижу смысла делать эту серию какой-нибудь большой, потому что э, Ну, как бы вам пообещал теперь ролики делать чаще. У меня пока что получается редко достать делать. Тем более хочется выходные отдохнуть, ну, думаю, сами понимаете. Сейчас я, кстати, стримить буду каждый выходные, поэтому э, ну также я буду, кстати, летсплей стримить, ну, то есть не play а выживание с ними, да. Ух ты, чайпах, как будто там. Да и все будет отлично, да. В принципе, я даже не знаю, что пока что сделать, да, как бы, ну, потому что я думаю, уже можно закончить, потому что, ну, если честно, для меня времени прошло долго, пока я вот с этим возился, да, пока я это все делал. Это сейчас кажется. но ну, вообще, кажется, то, что эту постройку сделать достаточно быстро, я тоже поначалу так думал, но оказалось намного все сложнее, потому что ресурсов вообще нету. И, как бы, ну, сейчас есть чуть-чуть, да, и так далее. Хорошо, ребят. В принципе, как-то так, ребят. Э, постоянно сразу за такую маленькую сею э, Как бы, э, да. В принципе, да. Давайте, кстати, немного прорыбачим, да. У меня есть удочка на Везучий Рыбак 2. Э, по-моему, я ее в прошлой сей получил. И... Нет, по-моему, я не всей После второй сей, по-моему, я заходил только один раз, кто там, на чуть-чуть. А если где-то и лутал, то я не помню если честно да окей так давайте вот так вот порубачим саян зав язы как бы у меня включены все настройки все максимальные настройки там да поэтому подлагивай да хорошо подождем ой ну окей давай давай ждем опа уже подождали старает отписка ну, я думаю, штучек 15 я добуду, и, в принципе, увидимся. Сейчас началась ночь, я, как бы, вообще не подумал, что ночь начнется. Я думаю, можно поубивать мобов сейчас, да. Э, потому что, ну, нужны суксы, да, какие-нибудь, я не знаю, кости там, стрелы те же. Как бы, вот кости нужны, там, ну, как бы, чтобы еда была, да. Но хотя еды сейчас много, э, но все равно, да, то есть нужно сейчас это да, накопить. Хорошо, так, давайте последний сейчас поймаю, все отлично. Что-то везучий рыбак два, что-то особо-то не попадают, какие-то там хорошие вещи, поэтому... Ну, как-то это не особо, да. Так, секундочку, сделаю быстро, да, чтобы не так поплагивала да. Э, в принципе, ладно, вот я вижу два скелета, э, попробуем, короче, мы их убить, да. Мы их убить, Опа, они начали сами ПРП, ну, давайте я добью. Так, блин, немного флизер, может быть, и сильно, не знаю, да, как на ролике получится, но мне кажется то, что сильно, это фризит. да, но, как бы, с этим никак ничего не поделать, ладно, М -м, как бы, это все что ли, подождите, что-то, две косточки и все что ли, то есть даже съела нету, хотя, странно то, что нету съела, потому что, ну, как бы, убил двух скелетов и одной съела не было. Это же скелеты, чуваки, ну. Они же с луками ходят. Так, окей. Куриц я все, всю эту растительность убивать пока что не забиваюсь. Блин, я думал, то, что это пожар, этот дом светится. Я не так... Это же вообще мой лес, я же его сам сделал, блин. Я думал, то, что это лес, и просто я уже думал в другое место куда-то ушел. Я просто не могу привыкнуть, то, что это мой лес. То есть я просто здесь посадил кучу деревьев, как вы видите, то есть леса не было здесь можно кстати я на свет поставить не хотел что-то свет ставить но давайте поставлю как бы только не на диво, пожалуйста просто поставим да чтобы было чтобы освещалось чтобы издалека было видно то что дерево светится и типа того да хорошо так окей в принципе let's вам мне так вижу очень нравится мне меня это радует да потому что ну как бы я всю жизнь как бы снимал play на других каналов да? у меня было два канала еще да но я кстати когда нибудь сделаю ролик о этих каналах да и будет все отлично вот как то так как то это уже будет -то круто да то есть тут, тут какая то ферма тут лес такой свечащийся да? в принципе ладно так подождите давайте мобов мне пожалуйста я думаю где то вот там они есть вот там сейчас появится побегу и появится. Окей, да. okay, бежим, ребята. Ага, вижу зомби. Но сейчас я его убью. Там другие спавнится В принципе, а куда зомби делся. Капец, блин. Помню где-то два года назад, да, когда я играл с хираблиным, короче, зомби просто также пропал. Я подумал, ну я не заметил то, что это зомби. Я думал, что это хероблин исчез, да, потому что там с модом играл. Типа, он появился, потом пропал. Издалека, потому что такое бывает. Так, где мини зомбиана мини-замбяна. Мини так. Окей. Я где-то слышу мини-замбяну. Да. Я мини-замбяна говорил еще лет 5 назад. Ну, короче, история канала началась. Стория канала, да. Помню, как я первый раз... говорить, мини зомбиана? Так, окей. Где мини-зомбяна? Я реально не понимаю. Ага. В воде, наверное, да? Нет. Ладно, пофиг. Короче, вообще я не понимаю, что здесь, почему так мало мобов. Кстати, почему у меня стоит Норман? У меня должно сложно стоять. даже же нечестно, да. Я же всю жизнь на карте играл. В там. Ну, я, кстати, когда-то в играл. Это тоже отдельная история, да. Я вообще, когда нибудь их рассказывать буду, думаю на тысячу подписчиков расскажу, да. Если у меня, ну, если они не прошлое YouTube, конечно, да. <coughs> ну, в принципе, ладно, уже 100 подписчиков есть, да. Где-то, ну, почти 11% процентов из тысячи уже есть, поэтому уже прогресс какой-то есть. У меня тут подлагивает, ну и вы давайте отсюда отойдем. Здесь прям что-то прогружается жестко, да. Прям явно физит жестко, да. Короче, я думаю, на этом можно закончить, что с коровой не так, короче, давайте закончим. С вами был Лев, да, подписывайтесь на канал, если впервые, если вам понравился ролик, да, подписывайтесь, смотрите также другие ролики, в принципе, ладно, так, вот он, в принципе, ребята, на этом, как бы, все, да. Всем спасибо за просмотр, давайте набьем также 9 лайков, но я думаю, то что вы 10 набьете все-таки, да. Ну, в принципе, да, кстати, еще, ну, ставьте лайки на прошлом ролике, если не ставили, потому что, ну, там всего лишь 7 лайков, это достаточно уже мало, потому что, ну, как бы, последние ролики вообще набивали много лайков, а то 7 уже как-то маловато, хотя бы 8, 9, ну, так вообще было бы круто. Ну, 7 тоже нормально, это тоже достаточно много. Все, ребят, всем спасибо, пока-пока. I know what you did so, when you said you let go Did you ever think of me, but it's gone through my mind That she's always in your mind, but I keep you there in mind